Нет, не видно. Нет, вот видно, видите, высоко, там нету сосочка. Я, я даже анатомически не приколола. Ну вот ну, хотелось бы да вот на самом деле, как будто бы это зуб вот, э, еще один, вот здесь наложить еще один шов. Но мы с вами наложим зато в зоне адентии еще. Ну вот в кол вестибулярно мы прокалываемся все равно через всю толщу предполагаемого анатомического сосочка на небо обвиваем на небо выходим Но он более надежный лишняя фиксация с косичной косичного лоскута вам не повредит. Но если вам очень торопитесь то можно да конечно Ну он выживает даже с большим у мне уже питание хорошее. Поэтому он обычно выживает, с ним не, не, не бывает каких-то приключений. Вертикально, да, еще раз. И прокол дневный. Здесь можно положить не двойной а обвивной, но тогда здесь двойной подвесной можно положить такой, как используется при туннеле, только не э, натягивающий, а прижимающий сделать. Но все равно, на мой взгляд, простого узлового шва в такой ситуации было бы недостаточно. Вот. Остались какие-то у нас вопросы с вами? Давайте, я еще, наверное, тут для уже все, чтобы все было все понятно, крестообразный шов ограничивающий, да, смещение с лоскута положу. Только, Алексей, посмотрите, чтобы было видно. Ну, вот где будет, вот, вот, вот. Да. Стоп. Не видно. Да? Игла параллельно оси зубов, то есть перпендикулярно десне, Вкол-выкол вертикальный, в начале операционной зоны. самый. Если получится у вас под надкостичным проколоться, это идеально. Ну, желательно, да, чтобы это было с надкосницей. И вот здесь. здесь кстати, вправо. вправо это вот так? По-своему вправо. Нет, по-моему. Да, да, наоборот, да. наоборот. Да-да-да, вот так. И вот накладывается этот прижимающий крестообразный шов. В данном случае он препятствует смещению слизистого косичного лоскута, воздействию мышечно-слистых тяжей. такой эффективный шов я его люблю я всегда советую его вот с лиственно костично прошивать видите здесь даже вот есть я могу приподнять видите он пришит к надкоснице вот он я шевелю лоскут и он не двигается так теперь у нас Ну Вот узкая щелевидная рецессия с высоким уровнем клинического прикрепления. Прикрепленной десны пекально нет. Такого? Какую? Может, вот эту? Как... Вот эту? Сейчас. Я поступлю как продонтолог. Я сделаю вести Итак. Латерально у нас 6 миллиметров. плюс ширина рецессии отложили, измерили. Начинаем вот дизайн разреза моделировать. Отступили в свободную десну плюс миллиметр. Полнослойный лоскут, сделали разрез боковой, сделали разрез 3 мм выше рецессии, Отслоили, удалили свободную тесну по периметру всей рецессии. Ее тоже можно немножечко продлить для лучшего эстетического результата. И отслаиваете полнослойный лоскут. Сделаю вам приятно. Возьму распатор. Дошли до мукогенгивальной границы и начали расщеплять и мобилизировать. 3 мм ширины у нас есть прикрепленной десны. Здесь рецидива не будет. Расщепили, сделали мобилизацию. Пёрышко у вас скальпили, видно под да. Мы параллельно, не углубляясь, не травмируя внутренние поверхности, внутренние мышцы, внутренние слои фасциальные, не глубоко, не залезая никуда, просто по поверхности слизистой переместили. Видите, как у нас вообще очень красиво получилось, прямо стык стык. И сейчас мы ушиваем Опять? Не нормально, видно.